Друзья, всем привет! С вами мной Геннадий Истомин. В предыдущем видео про резцы я обещал рассказать о своем токарном станке, о своем детище, которое я сделал. Ну и надо обещание, так сказать, выполнять. Данный станок выполнен из фанеры. Крутящий момент он у него происходит за счет дрели, обычной дрели. Фанера у меня... В основном, ну не в основном, а вот такая вот 12-миллиметровая. Почему 12-миллиметровая? Но ну, она продавалась по 700 на 700, то есть в машину положил. Стоит она 250 или 270 рублей лист. Вот листа этой фанеры хватило, чтобы сделать такой токарный станок. Плюс еще что, ну, пару рейков, я сейчас покажу, ну, и болтики, винтики, патрон. Это, наверное, все, что необходимо для того, чтобы сделать вот такой токарный станок. Данный токарный станок выполнен э, для определенных целей. Да, на нем, конечно, балясин не сделаешь, но вот те задачи, которые перед собой ставил я, то есть, э, там, допустим, рюмки, шашки, шахматы, о, да, вот эти вот, потом, ну, любую заготовку до 25 сантиметров я могу сделать на данном станке. Вот, ну, давайте по порядку. Передняя бабка, она фиксированная, э, Сделал я вот на таких вот вертушках, барабашках, барашках точнее. Здесь она стягивается с трубцинкой небольшой. То есть фанерка она имеет свойство сжиматься. Поставил между ними такую вот резинку, чтобы дрель. Ну и здесь самое основное. Зажим происходит здесь вот. Затягивается. И все. Данная, как мне кажется, модель универсальная получается. Сегодня дрель это... Завтра может быть другая дрель. То есть она спокойно сюда также войдет. А, тут еще остался кармашек, который я хочу приспособить сделать такой вот ящик. Куда складывать наконечники, допустим. Ну, какие-нибудь ключики, еще что-то. То, что необходимо при работе, чтобы не искать, чтобы оно было здесь. А, дальше. Так, здесь я все затянул. Дальше, что касается вот самого наконечника. Данный наконечник я сделал из вот такой вот э, мебельной гайки зубцами единственное э, если мы эти зубцы начинаем отгибать то они ломаются у нас все он сломался после чего я бормашинка надрезал противоположную сторону и выгнул и Вот получился такая вот очень удобная и очень дешевая э, дешевый наконечник но ну, сам болтик я наточил Накрутил и законтрил второй гаечка. После чего он хорошо вставляется, как угодно. В принципе, можно поставить ее. Так, как он и затянуть патрон такой вот самоконтричный. Подручник. Подручник у меня двигается во всех направлениях. Он может двигаться вперед-назад. Потом может можно сильно затянуть. В основном везде я использовал барашки. Для, для них не надо иметь миллион ключиков всяких вот, достаточно всякие же можно и руками, но пальцы болят и более зажим то есть можно вот так сделать да если надо и также, сейчас покажу у меня здесь сделаны две прорези то есть можно эту площадку поднимать еще вверх если это необходимо сейчас она у меня сделана по центру то есть в принципе большинство задач именно по центру но если там какая-то будет большая заготовка то можно всегда вот, можно поднять так, давайте я откручу теперь здесь сделано у меня таким способом есть, если мы перевернем, вот такая площадочка их тут две, то есть две двигающиеся детали вообще вся станина цельного листа сделана, прорезь две рейки ну, по-моему, все достаточно элементарно и просто. Площадка. С одной стороны болт, с другой стороны мебельная гайка. Для того, чтобы болт зафиксировать. То есть, это вот для таких, такой цели я сделал именно вот таким. То есть, здесь эта площадочка внутри двигается. Она не провернется. Вот. И, следовательно, мы можем двигать, как нам удобно. Да, еще хотел вернуться немножко назад так вот параш закручиваем вот, вот, все. и все вот. первоначально наконечник передний сделал из такого вот шестигранника посмотрел в интернете но не айс вообще реально не айс очень тяжело ну во-первых не настолько остро да и чтобы зажать деталь надо очень сильно прям Пицца, пробовал бивать молотком и все равно внутри вот этих трех граней ну не держится не знаю вроде сделал так как писали в интернете но мне лично это не понравилось вот штука которая и проще как мне кажется сделать и удобнее но в любом случае если у кого-то есть еще какие-то предложения пишите с удовольствием выполню попробую сделать еще другие то есть заготовки разные бывают задняя бабка задняя бабка выполнена как видите здесь у меня тоже рельсы сделаны а это две фанеры, по, по полтора сантиметра. То есть она у меня ездит внутри этих. Да, сзади также площадочка стоит. Вот. Она выполнена в виде вот двух таких вот, как это, не знаю, ну, фанерок да, получается. И вот, чтобы не двигалась уже никуда поперечник. Ну, не косынка, но вот наподобие патрон да патрон обычный я вам покажу сейчас обычный патрон обычный наконечник здесь я его сделал выпилил под э, такой, сейчас покажу такое да у него здесь пазы то есть я вот такие пазы здесь и сделал вот. пазы вставляется она у меня углубляется резьба, потому что не такая большая ну и следовательно с этой стороны мы его накручиваем чем болтом, я сейчас просто, да, отсюда можно закрутить, прижать полностью, тогда уже никуда не денется. Наконечник, наконечник вначале сделал тоже вот из такого вот э, струбцины, но струбцина, она не очень удобна, э, в плане того, что не металл начинает свистеть, ну, в общем, не ась. Э, стал искать бюджетный вариант и вот нашел, так, наткнулся вот такой вот керн, керн, да, керн, кернить. Он выполнен из каленой стали, следовательно там с вольфрамом, с каким-то еще с чем-то. Ну, в общем, отпилил сколько мне надо. Можно еще отпилить на самом деле. Вот. И очень хорошо фиксируется, кстати, круглый с этим вот так. Так, давайте дальше. Задняя бабка у меня двигается с помощью вот такой вот ручки видно что она поехала единственный недостаток можно считать что вот резьба она такая мелкий шаг поэтому ну, долго крутится но в принципе не считаю что прям это так критично вот. и когда мы уже деталь какую-то накрутили то можно еще вот здесь вот зажать да? то есть просто прижать чтобы уже площадка никуда точно наверняка не уехала так ну в целом вроде рассказал Читаешь, ну, покрасил это уже как креатив чист. Вот, и приятно а Теперь, наверное, покажу, как я его креплю. И вот я заготовку сейчас немножко уже начал делать. Сейчас я отключу. Вот, я уже херню, можно сказать. Так, чуть-чуть не хватает. Ну сколько времени займет? Ну пусть полминут даже, если... если от начала до конца не думаю, что это прям критично вот все здесь мы сделали И прижимаем так. тут она у меня уже глубоко, достаточно глубоко ушла работа работы уже вот. теперь настраиваем площадку так вот. ну, примерно так где-то пол сантиметра то вот, здесь можем на всякий подзатянуть все это. Здесь все затянуто. Все. Можем, можем приступать к работе. Так, ну и да, кстати, фиксирую я обычным структуром. К столу. Не считаю, что нужно что-то придумывать. То есть такое. Не, не нужно усложнять. Иногда какие-то вещи могут усложнить настолько, что оно не нужно. Все достаточно Итак, крепко, никуда он не улетит. Все лишнее уберем Сейчас со очки отделю, безопасности выполняем, включаем дрель. Хорошо, когда есть, так сказать, регулировка, потому что не всегда нужны большие обороты. Ну, сейчас у меня, я думаю, порядка. Она 2800, но сейчас где-то 2000, но можно уменьшить, если это нужно будет. Так, ну и... Включил. Все. Работает. Сколько скорую руку, хочу просто показать. Хотя я думаю, и так видно, что все очень стабильно, все очень удобно. И заодно демонстрирую пересы. Вот, допустим, как-то так. Видно, что заготовочка начинает приобретать круглый вид. Вот. Станок простой. Но хотел еще отметить, что данный токарный станок не только токарный станок, а он универсальный. Об этом я расскажу в следующем видео, как его еще можно использовать. Ну а так, кому понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, советы. Самое главное, безбрание, потому что ну, никому она не нужна и не нравится. То есть давайте будем уважать друг друга. Вот, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.